Хотите сбросить 2 килограмма за 5 дней? Кто же не хочет? У TLC есть продукт и сообщество, которые помогут вам достичь этой цели. Так что же такое TLC? Мы компания в сфере здоровья и wellness, где есть продукты и сообщества, которые вы почувствуете. Однако мы больше, чем просто компания. Наше сообщество TLC состоит из любящих, гостеприимных, открытых и поддерживающих людей со всего мира. Вместе мы сможем помочь вам совершить тотальное изменение жизни, которого вы так ждали. Итак, как же вам начать? Каждому нужно где-то начинать. Из TLC это будет легко. Независимо от вашей диеты, будь вы мясоед, вегетарианец или весонаблюдатель, прежде чем начать усваивать все питательные вещества вашей еды и сбрасывать вес, вам нужно очистить организм от всех токсинов, и это будет свежий старт вашей новой жизни. С нашим флагманом, чаем Айасо, вы получите тот самый мягкий детокс, который нужен вам для нового старта. Чай Айасо выводит ненужные микробы и токсины из вашего тела, очищает ваш кишечник. И есть два простых способа, как принимать этот продукт. Вы можете либо заварить наш самый продаваемый в мире продукт, чай аяса оригинал, либо взболтать, когда берете с собой наш растворимый чай Айасо. Таким эффективным для стольких людей чай аяса делают его ингредиенты. Он содержит листья хурмы, помогающие выводить жир из тела, листья мальвы, обладающие противовоспалительными свойствами, имбирь, который, как известно, помогает при несварении желудка, и многое другое. Понимаете, все начинается в вашем кишечнике. Его принцип работы напоминает подготовку к ремонту дома. Чтобы начать сначала, нужно все вычистить. Видите, что мы сделали? Вы подготавливаете дом для того, чтобы обставить его по-новому и превратить в то, что вам точно понравится. Точно так же чай аяса очищает пищеварительную систему, прежде чем ваше тело начнет в полной мере усваивать питательные вещества вашей еды. «Ну а что же я почувствую?» — спросите вы. Вскоре после начала приема чая вы почувствуете, что у вас больше энергии, проходит изжога, есть чувство сытости, а это поможет следить за диетой. Вы забудете о запорах и станете лучше высыпаться. Итак, вам или кому-то из ваших знакомых хотелось бы сбросить 2 килограмма за 5 дней? Начните сегодня, и вы сможете совершить тотальное изменение жизни.